Всем привет, анимешники! Вы на канале Аниме-кун. Озвучиваю я Шерма, и это топ-15 аниме в жанре детектив 2020-2022 года. Автор хочет вас предупредить тем, что данный топ состоит из субъективного мнения, и данные топа не имеют значения. Ну а мы начинаем. Приятного вам просмотра. Айди Вторжение Добро пожаловать в поразительный виртуальный мир. Детективу Сакаида предстоит расследовать жестокое убийство девочки, о которой известно только имя Каэру. Это дело отличается от всех, какими он занимался прежде. Ведь сам мир начинает вертеться вокруг него, подвергая сомнению все, что думает и во что верит Сакаида. Детектив уже мертв. Раньше Кимихика был помощником загадочного детектива. Вместе они разгадывали преступления и были на волоске от смерти. Но сейчас эта женщина-детектив мертва. Ее же помощнику надо вернуться к своей скучной школьной жизни. Вот только задача эта непростая. Прошлое не желает отпускать парня, особенно теперь, когда он встретил свою одноклассницу Нагису Нацунаги Досье Лорда эльмилоя II. Прошло около 10 лет после события судьба, начало. И за два месяца до события Судьба-Ночь, Схватки, история фокусируется на лорде Эль-Милой II, ранее известном как Уэйр Велвет, приемник кайта и бывший мастер в последнем Греале Война, которая сейчас является профессором в рядах Ассоциации магов. За годы работы профессором в Часовой башне он исполнял обязанности временного главы семьи Эльмилой до тех пор, пока не получил титул лорда. Но когда вокруг Лондона начинают происходить странные загадки, связанные с магией, он объединяется с таинственным человеком. и учеником по имени Грей, чтобы разгадать множество загадок окружающих их и прежде всего таинственную организацию, с которой он работал. 24 й округ Токио. Искусственный остров в Токийском заливе. Особый район вне Дальневосточного закона. В народе 24 й район. Там родились и выросли три юноши Сюта, Ран и Коки. У них разное происхождение, вкусы и характеры, но это не помешало им дружить с детства. Однако после одного события их отношения резко изменились. Они снова встречаются через год на поминальной мессии, и у всех троих внезапно одновременно зазвонили телефоны. Им пришло сообщение от покойного друга с призывом выбрать будущее. И троица героев, каждый по-своему, начинает защищать будущее любимого 24 района и его жителей. Богатый детектив, баланс не ограничен. Знакомьтесь! Дайски Кембе, наследник богатейшего рода Кембе, прибыл на службу в отдел по прообработке методов борьбы с современными преступниками, а в сокращенном виде отдел ⁇ Совмед ⁇ Вот только направляют туда исключительно проблемных полицейских, а в напарнике Дайски назначают сердов больного Харуката. Не все на свете решают деньги. Заявляет Хару, раздраженный тем, что Дейски лепит ценник на все, даже на людей. Полные противоположности, вместе они распутывают преступления и разгадывают тайны. А нас ждут расследования, не укладывающиеся в рамки здравого смысла. Летнее время. Сэмпай не думал возвращаться в родной город из Токио, пока не узнал о смерти своей сводной сестры. И вот он стоит на причале небольшого острова, место, где провел детство. И с грустью вспоминает дни минувшие. У Сио больше нет. Она утонула, пытаясь спасти ребенка. Винить некого, разве что в злую судьбу. Причина смерти ясна, обстоятельства указывают на несчастный случай. Однако те немногие, кто видел на теле девушки следы удушения, верят в убийство. Вдобавок среди островитян ходят дурные слухи о неких тенях, двойниках людей, которые несут смерть, увидевшим их. Местные сказки не более. Так и думал бы Сэмпай, если бы его вторая сводная сестра Мио не клялась, что за три дня до смерти у видела точную ее копию. Любопытство приводит парня к местному храму, где согласно поверью можно изгнать тень. Это же любопытство его и губит. Там, в лесу, он не успевает удивиться происходящему, как умирает, а затем видит странный сон на сестре и просыпается. В тот же день, когда приплыл на остров. Что черт возьми тут творится? Сон не бой. Девятиклассник Нагара и представить себе не мог, что 16 августа, сразу после долгих летних каникул, его, а заодно и весь класс, перенесет другое измерение. Вдобарок ко всему, при перемещении ученики получили суперспособности, и кто-то теперь с них помощью творит все, что хочет, кто-то пытается встать во главе класса, ну а остальные отчаянно ищут способ вернуться домой. Учеников быстро охватило недоверие друг к другу, а заодно и всепоглощающая зависть. Одно за другим происходят неприятные события. Совсем еще юные мальчики и девочки брошены в этом новом мире на произвол судьбы. Сможет ли Нагара со своими друзьями покорить неизведанные измерения и благополучно вернуться в свой мир? Когда плачут цикады? Карма. Кэти Майбара приехал в тихую деревушку Хинамидзава. Там он быстро нашел общий язык с девочками из местной школы. А впереди еще и главный местный фестиваль года. Но что-то в этом уединенном оазисе кажется ему странным и распаляет страх. Какие темные тайны может хранить маленькое, ничем не примечательное поселение? Необычное такси. Вроде бы это привычный город, но сейчас в нем чувствуется что-то странное. Таксист Адакава ведет самую обычную жизнь. У него нет семьи, с чужими особо не общается, молчалив и слегка чудаковат. Любит слушать Рагука перед сном и радио на работе. Друзьями может назвать разве что врача Горики, до бывшего одноклассника Кокихаану. Но пассажиры Адакавы попадаются один занять не другого. Красавчики-детективы. Меда Додзима, восьмиклассница из элитной академии ЮБИВА, уже много лет разыскивает звезду, которую видела лишь однажды. Но помощь уже на подходе. Тайный, загадочный и совершенно неуловимый клуб прекрасных детективов спешит ей на выручку. Пятерка красавцев решает самые разные школьные проблемы, многие из которых, возможно, сами и создают. И все это не ради денег, а во имя одной лишь эстетики. Детективы не теряют времени и погружают Мияму в свой мир, полный азарта, опасностей, и неописуемой красоты. Добро пожаловать в клуб детективов. Правил здесь немного. Нужно быть мальчиком, красавчиком, детективом и, разумеется, частью команды. Патриартизм Мариарти. Конец 19 века. В ходе промышленной революции Англия добивается процветания и уверенно наращивает свое влияние. Однако, вопреки техническому прогрессу, в стране до сих пор господствует прочно укоренившийся сословный строй, из-за которого аристократия не составляет и 3% населения, доминирует над всеми остальными. В то время как знать по праву рождения наделена особыми привилегиями, низшее сословие просто не способно обеспечивать свое будущее. Судьба людей полностью определяется сословием, в котором они родились. Уэйлом Джимс Мариарти вызывается разрушить прогнившее сословное общество и построить свое идеальное государство лорд преступного мира, обманувший самого Шерлока Холмса начинает революцию, что изменит мир. Загадочные дела ювелира Ричарда студент Сэги Наката не в силах прожить на стипендию, поэтому устраивается на телестанцию в ночную смену. Все шло хорошо, пока он не стал невольным свидетелем нападения на мужчину когда он вечером шел на работу. Естественно, парень решил вмешаться и с воплями «Полиция!» отогнал хулиганов от незнакомца, которым оказался британский ювелир Ричард, посетивший Японию по делам бизнеса. Сэйги решает попросить Ричарда об услуге, оценить сапфирное кольцо, доставшееся ему в наследство от бабушки. Тот соглашается и спустя некоторое время сообщает шикарованному студенту, что кольцо краденое. Пораженный способности ювелира Наката рассказывает о том, что его бабушка была преступницей и кольцо служило ей напоминанием о ее деяниях. Вместе с новым другом Сеги решает отыскать настоящего владельца перстня и привести ювелирное расследование. Так сложился забавный дуэт, использующий драгоценности для раскрытия различных преступлений, ведь каждый камешек имеет историю и может очень многое рассказать о своем владельце тому, кто сумеет правильно прочитать его. Например, истинному знатоку самоцветов. Питомец. Существует в мире людей, обладающие способностью проникать в разум людей и управлять их воспоминаниями. Такие способности очень полезны для решения загадок и раскрытия преступлений, но страшно то, что их можно также использовать и для убийств. Мощь подобных способностей может быть настолько велика, что в состоянии просто-напросто уничтожить человеческий разум. Однако подобное убийство дело крайне рискованное, потому что способность может обернуться против носителя и разрушить его разум. Дабы противостоять этому, придумали специальные цепи, растущий страх и презрение к носителям этих способностей привели к тому, что их уничтожительно прозвали питомцами. Хроники расхитителей гробниц. Волшебное дерево Цинлина. Усье возвращается в свой родной город Ханчжоу чтобы отдохнуть и собраться с мыслями, ведь поиски затерянных кровниц дело не только опасное, но и утомительное. И вот совершенно внезапно с ним связывается друг детства Ян, о котором он ничего не слышал последние три года. Оказалось, что Ян был в тюрьме за мародерство, которое он по факту и не совершал, так как они с поддельником не смогли извлечь найденное сокровище. Так или иначе, Ян успел прихватить шестигранный колокольчик, за что и угодил в тюрьму. Усье уже видел подобный артефакт, поэтому Ян предложил ему вместе отправиться в ту древнюю гробницу, тайну которой Яну так и не удалось разгадать. Усье соглашается, и они вместе отбывают горному хребту Циньлин, где их ждут не только волшебные, завораживающие пейзажи древней гробницы, но и встреча с таинственным Чжан Целином. Любовь и продюсер После смерти отца главная героиня наследует небольшую продюсерскую компанию и всеми силами пытается удержать на плаву шоу удивительное открытие, посвященное сверхъестественному. В поисках новой информации для поднятия рейтинга передачи девушка узнает о существовании эвольверов – людей, обладающих особыми способностями. Встреча с этими необычными людьми мало-помалу затягивает героиню в череду событий открывающих завесу тайны смерти ее отца. Как оказалось, существует тайная организация Black Swan, одержимая идеями эволюции и превращения всех людей в эволверов, в процессе чего сильные выживут, а слабые погибнут. Пытаясь помешать коварным планам, девушка не только больше узнает об Эвелверах, но и возвращает свои утраченные воспоминания, благодаря чему осознает, что и она не совсем обычный человек. Ну а всем спасибо за просмотр данного топа, подписывайтесь на канал Аниме Кун, ставьте лайки и пишите свои топовые комментарии. Ну а с вами был я, Шерма Миллер и запомните, я всегда с вами. Всем бай!